Всем привет! Привет-привет! Меня зовут Софья. Я приветствую вас в нашем онлайн-спортзале Декатлон. Привет! Присоединяйтесь к нашей тренировке. Привет-привет! Из какого вы города пишите? Давайте подождем, когда все соберутся. Привет-привет. Меня зовут Софья, я приветствую вас в онлайн-спортзале Декатлон. Мы проводим каждый день для вас тренировки по фитнесу, по йоге, для детей, на расслабление специально, чтобы не дать вам заскучать, чтобы вы, оставаясь дома, оставались в форме. Подписывайтесь на наши каналы Декатлон Раша, ВКонтакте. Также вы наши записи можете смотреть на ютубе Декатлон Тв. Привет, привет. Пишите, из какого города. Наверное, мы сейчас уже начнем. Готовы? Угу. Нам понадобится только коврик, больше ничего. И ваше желание быть в форме. Тянемся вверх, вдох, потянулись вверх, делаем выдох, опускаемся вниз, шея расслаблена, посмотрели вперед, прогиб, делаем вдох, отшагиваем правая, левая, у нас планка. Затем чутуранга, перекат назад, собака мордой вверх, собака мордой вниз. Пять циклов дыхания. Вдох, выдох. Можно переминаться, чтобы растянуть еще больше плечи. Толкаем плечи от ушей, копчиком толкаемся вверх еще и подшагиваем опять к нашим рукам опускаемся вниз делаем прогиб поднимаемся вверх вдох Самосхитим. делаем вдох опускаемся вниз выдох шеи нейтральное положение прогиб вперед отшагиваем правой Отшагиваем левой планка, чатуранга, перекат, собака мордой вверх, собака мордой вниз. Остаемся пять циклов дыхания, дышим. Подворачиваем, разворачиваем наши локоточки наружу. Удлиняем нашу спину. Чувствуем пятки. Сгибаем колени. Протягиваем нашу спину. И шаг вперед. Опустились вниз. Делаем прогиб. Максимально вниз. Поднимаемся вверх. Вдох. И еще раз. Делаем вдох. Опускаемся вниз, выдох, прогиб вперед, отшагиваем правая, левая планка, чутуранга, перекат, собака мордой вверх, собака мордой вниз, пять циклов дыхания, три, два, один. Подшагиваем к нашим рукам. Опускаемся вниз, прогиб, выдох, вниз, поднимаемся вверх, вдох, самосхити Делаем вдох, утка-тасана, садимся как на стул, подбираем хвост под себя, и стекаем вниз, прогиб, отшагиваем правое, левое. Планка. Чутуранга, опускаемся в собака, мордой вниз, собака, и остаемся на пять циклов. Еще три, стараемся прочувствовать полностью весь корпус. Колени прыжком подпрыгиваем к нашим рукам. Прогиб вперед. Опускаемся вниз. Вдох. И опустились. Следующий вдох. Опускаемся вниз. Отшагиваем правое, левое. Остались в планке. Держим. Чутуранга. Собака мордая вверх. Собака мордой вниз. И наша правая нога уходит назад. И делаем вдох. И уходим назад. Выдох. Делаем вдох. Уходим назад. Выдох. Вдох. Выдох. Ставим ногу между ладонями. Угол в коленном суставе 90 градусов. Держим. Держим. Можно под подпружинить чуть ниже. Как дела? Надеюсь, у вас все получается. Удерживаем. Мы разогрелись хорошо. Еще ниже. 4, три, 2, 1. Дотягиваем левое колено. Обязательно. Спина прямая. И опускаемся вниз на предплечье. Удерживаем четыре. Удерживаем три. Удерживаем два. Спина прямая. Макушкой удлиняемся. Один. Хорошо остаемся. Спина прямая. Опустили колено. Подъем. Угол в коленном суставе 90 градусов. Опускаемся вниз, толкаем таз вперед. Удерживаем. Стараемся расслабляться, работать на выдохе. Выдох. 3. Выдох. Два. Один. Хорошо. Руки на правое бедро. Держим спину. У нас крепкий живот. Чтобы не было прогибов поясницы. Удерживаем 4. Удерживаем 3. Удерживаем 2. один Хорошо. Исходное положение. Мы левую ногу отрываем. Берем за голеностоп и толкаем таз вперед. Мягко, аккуратно растягивая квадрицепс бедра. Почувствовали? Толкаем таз. Удерживаем. И стараемся расслабить. Держим четыре. Держим три. Держим два. Молодцы. Надеюсь, у вас все получается. Один. Хорошо. Отпустили. Удерживаем. Переносим центр тяжести носок на себя. Стопа сокращена. Спина прямая. Два бедра. Два плеча направлены вперед. Опускаемся вниз, спина прямая. Стараемся вытянуться за руками максимально. Не садимся на пятки, не садимся, держим. Хорошо должна растянуться, да? В голову мышцы петра прям чувствуется под коленями. И тянемся. Держим четыре. Держим три. Держим два. Еще, еще, еще. Еще надо потерпеть. Молодцы. И уходим опять в выпад. Толкаем таз вперед и удерживаем. Спина прямая. Держим четыре. Держим три. Держим два один И переходим с собакой вниз. И растягиваемся. Уводим левую ногу максимально назад. И сгибая колено, подтягиваем колено к колбу, толкая плечо вперед за ладонями. И уходим назад. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще три раза. Угу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Зафиксировали на две секунды. Ладонями. Дотянули наше правое колено. Угол в коленном суставе левая нога у нас получается 90 градусов. Если не дотягиваемся, можно просто на пальчики либо на ладошке. Спина прямая. И подпружинили. 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один держим. Стараемся дотянуть наше правое колено. Удерживаем. И опускаемся вниз на предплечье. Держим восемь. Держим семь. Шесть. Пять. Четыре, три, два, один. Поднимаемся вверх. И держим. Спина прямая. Молодцы. Надеюсь, что у всех все получается. Хорошо. Опускаем наше правое колено, убираем на подъем стопу. И опускаемся вниз. Таз толкаем вперед. Удерживаем четыре. Удерживаем три. Удерживаем 2. Один. Руки на левое бедро. Опускаемся вниз. То есть чуть-чуть толкаем таз вперед. При этом живот, пресс у нас сильный, чтобы не было нагрузки на поясницу. Удерживаем 4, удерживаем 3, удерживаем 2, 1. И беремся за правое голеностоп, толкаем таз вперед, еще больше растягиваются паховые связки и квадрицепс бедра хорошо тянется. Дышим, дышим, еще четыре, еще три, еще два, один. Хорошо, опускаем ногу и перенос центра тяжести. Не садимся на правую ногу, сокращаем максимально левую стопу, два бедра, два плеча направлены вперед. Опускаемся вниз, стараемся нижними ребрами лечь на бедро. Если не получается, ничего страшного. Удлиняем нашу спину. И дышим. Держим. Держим 4. Держим 3. Держим 2. Можно опуститься еще ниже. Потянуться хорошо. Еще остаемся. Надо потерпеть. Растягиваем хорошо. Отлично. И переходим опять в выпад. Исходное положение. Дотянули правое колено. Удерживаем четыре. Удерживаем три. Удерживаем. 2, Один. И разворачиваемся. Исходное положение. Мы должны абсолютно использовать всю стопу. Полностью на пяточку поставить. Можно сократить правую стопу на себя. Левое плечо толкает колено за себя. И стараемся вытянуться макушкой вверх. И толкаем колено, соответственно, максимально налево, за себя. И держим. Держим четыре. Держим три. Держим два. Один. Хорошо. Еще меняем ногу вверх, не поднимаемся. Медленно внизу, внизу, внизу. Не поднимаем таз, удерживаем. Мягко, аккуратно сокращаем левую стопу. Правая полностью стопа стоит на полу. Толкаем правой рукой правое колено. И удерживаем. Можно взяться, конечно, за стопу, за пальца. Можно остаться так. Макушкой толкаемся вверх и толкаем правое колено за себя. Еще держим три. Еще держим два. Один. Хорошо. Поднимаемся вверх. Стопы направлены чуть-чуть внутрь. Чуть-чуть внутрь. Опустились вниз. Стараемся, чтобы латони были на уровне стопы. Опускаемся вниз. И удерживаем. Удерживаем 4. Ниже 3. Ниже 2. 1. Хорошо. Выпрямили спинку. Тотнули руки чуть вперед. Спина прямая, ноги поуже, ноги узкие, опустились вниз, руки подложили под стопы, опускаемся максимально вниз, шея не напрягается, сгибаем локти. Переносим центр тяжести на переднюю часть стопы и опускаемся еще ниже. Еще четыре. Еще три. Еще два. Один. И убираем руки из-под стоп. Медленно, аккуратно поднимаемся вверх. Стараясь держаться круглой спиной. Угу. Поднимаемся вверх. Еще раз спинка прямая. Опускаемся вниз. Дотянутые колени. Руки на голеностопы. Подтягиваем корпус к ногам. И удерживаем. Четыре. Дотягиваем в колени. Стараемся нижними ребрами дотянуться до бедра. И локти согнуты. Хорошо. Руки уводим назад. Делаем замок. И опускаем руки максимально вперед. Шея нейтральное положение. И толкаем замочек вперед. Хорошо. Разворачиваем наш дом в другую сторону. И то же самое. Опускаемся вниз. Опускаем руки. Руки берем ручками за локти. Максимально делаем компенсацию. Опускаемся вниз. Шея нейтральное положение. Просто висим максимально вниз. Хорошо. И с круглой спиной поднимаемся вверх. Как дела у вас? Все хорошо. Вдох. Опускаемся вниз. И переходим в полшпагат. Сгибаем левую ножку. Правая прямая. Ягодица лежит лево на полу. Два бедра. Два плеча. Удерживаем. Четыре счета. Три. Два. Один. Опускаемся вниз. И еще четыре счета удерживаем. Держим три. Держим два. Один. Поднимаемся вверх. Спинка прямая. У нас... Идет ножка наша левая на 45 градусов. Чуть-чуть выдвигаем ее вперед. Проверяем, чтобы два плеча, два бедра были направлены вперед. Удерживаем. Если не хватает у нас и отрывается, мы можем положить кубик. Если кубики есть, это очень хорошо. И следим за Петром обязательно. Опускаемся вниз и также держим четыре счета. Держим три, держим два, один. Поднимаемся вверх. И наша нога, левая, уходит еще больше вперед в 90 градусов. Проверили, она 90 у вас. И проверяем наши плечи, наши бедра. Удерживаем 4 счета. Удерживаем 2. Ну, с отчетом у нас все хорошо? Еще четыре счета. еще три. Да, тяжело я знаю. Ну, надо посидеть. Два. Один. И опускаемся вниз. И здесь мы остаемся на восемь счетов. Угу. И держим. Дышим, стараемся расслабиться. Держим шесть, держим пять, четыре, три, два, один. Молодцы, поднимаемся вверх. Молодцы. Возвращаем ногу в комфортное наше положение. Проверяем два бедра, два плеча. Берем за подъем и толкаем эту ногу к ягодицам. Стопу ломать не надо. Мягко, аккуратно. Ломать ничего не будем. Угу. И держим 4. Держим 3. 2 Один. Хорошо. Исходное положение. Мы уходим в позу ребенка. Опускаемся вниз. Можно руки убирать назад. И меняем наши ноги. Наша правая нога уходит вперед. У нас получается два плеча, два бедра. Образовали прямоугольник, и мы смотрим вперед. И удерживаем всего четыре счета. Три, два. Ягодица лежит, помним об этом, да? Если не получается, в помощь. Можно свернуть коврик, подложить. Можно блок для йоги положить. Можно даже свернуть полотенчика, тоже положить под ягодичку. И опускаемся вниз. И держим всего четыре счета. три, Два. Один. Поднимаемся вверх. Выносим нашу правую ногу на 45 градусов среднее положение. Проверяем. Два плеча, два бедра, ягодица лежит. Чувствуем, как растягивается, да, раскрывается тазобедренный сустав, ягодичная мышца. Удерживаем. Четыре счета. Три. Помним о нашем прямоугольнике. Два. Один. Опускаемся вниз. И держим еще 4 счета. Держим три. Держим два. Один. Молодцы. Поднимаемся вверх. И наше положение левой правой ноги уходит в 90 градусов. Выносим. Голень вперед. Проверили, что у нас 90 градусов. Исходное положение. Два плеча, два бедра направлены вперед. И здесь, ух, будем работать на 8 счетов. Я знаю, что вам нравится. Держим. 8. Проверяем прямоугольник. Помним о блоке. Помним о ягодице, которая лежит на полу. Еще держим 4. Еще держим 3. Еще держим 2. 1. И опускаемся вниз. Если очень больно, можно остаться вверху. Если все хорошо, больно, терпимо. Опускаемся вниз. И еще держим 8 щеков Держим восемь, держим семь, держим шесть, пять, четыре. Пробуем расслабиться, сделать глубокий выдох, то есть короткий можно вдох на четыре счета, на шесть выдох. Успокаиваем дыхание, еще три еще два один и поднимаемся вверх я вас поздравляю у вас все получилось я надеюсь возвращаем ногу в комфортное положение отрываем наши голень беремся за подъем и толкаем нашу ногу к ягодице левой стопу ломать не надо если не получается, все получится в процессе. Все очень хорошо. То, что мы занимаемся, это уже отлично. Еще держим три. Еще держим два. Один. Хорошо. И опускаемся поза ребенка. Выносим руки назад. И отдыхаем. Хорошо. Садимся в складку. Убираем лишнее, что нам мешает, чтобы сесть. Да? Спина прямая. Значит, чуть-чуть разработаем стопы. Носки на себя. На себя. От себя, на себя, от себя, на себя, от себя. Хорошо. И беремся, сгибаем колени, беремся за внешний свод стопы, удлиняем нашу спину. Живот должен касаться бедра. И стараемся разгибать наши ноги, чтобы спина у нас не была круглая. И работаем 8. Работаем 7. 6. Спина прямая. 5. 4. 3. 2. 1. Если не получается спина очень круглая, то есть она вот такая, то не надо. Можно удлинить руки вверх и потянулись вперед. Можно согнуть колени и не разгибать, медленно пробовать, но с прямой спиной все-таки их выпрямлять постепенно, да, постепенно они опустятся вниз. Сокращаем стопы на себя, берем указательным пальцем большие пальцы и отрываем пятки, спина прямая. Угу. И держим 4, держим три. Держим два. Один. Хорошо. Руки в замок. Проносим за ноги. И возвращаемся в исходное положение. Стопы сокращены. Работаем восемь. Семь. Спина прямая. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И опускаемся вниз. И удерживаем. Держим четыре. Держим три. Держим два. Один. Хорошо. Скотное положение. Вдох. Опускаемся вниз, растягиваемся и еще держим. Стараемся сделать выдох. Сейчас пробуем напрячь мышцы брюшного пресса. Ага, и будет легче. Чувствуем, да, легче уже. Напрягаем. То есть мы включили мышцы антагонисты. И, соответственно, у нас расслабились мышцы другие. И дали нам опуститься еще ниже. Ну, это маленькие секретики. Да? Удерживаем 4. Удерживаем 3. Удерживаем 2. один. Хорошо. На этом, наверное, мы закончим тренировку. Вы сейчас... Спасибо, что вы были с нами. Наш онлайн-спортзал «Декатлон» Также предлагают вам другие тренировки, приходите на тренировки, оставайтесь в форме, оставайтесь дома. И в завершении сейчас, после нашей тренировки, вы можете лечь в шавасану и хотя бы несколько минут принадлежать только себе, да, зарядиться энергией на весь последующий день. Спасибо вам, с вами была Софья, пока-пока!